Всем привет, с вами Сефи, и этот видос записан моментально после прошлого. Вот прям сразу, сразу, сразу записываю. И, короче, давайте сразу быстренько подписывайтесь на канал, подписывайтесь, мне должны сегодня добить э, 70 подписчиков. И ставьте лайки. Сколько на это Сколько на этой серии наберем лайков? Столько же будет на след Столько же, смотрите столько же завтра будет видосом а вот а, короче 5 лайков 5 видосов 4 лайка 4 видоса 0 лайков ребят 0 видос и вот так короче и и мы сегодня будем искать вещи а, не знаю можете не будем потому что мы их просрали Ааа, за мной, ааа, за мной зомби! Зос, мало скелетонов. Защит, еще, еще курица зомби везла. Нет. Вот здесь... Ай, больно, блин. Ну так мало здоровья. Еще, еще кинь меня свое зомби. Ооо. что ли, замедление? Утравление. Где за лайк за текстурах? Здесь как будто для меня специально дорожка была, чтобы я вылез оттуда. Ждите, ты тоже на меня хочешь. Идти? А что произошло с моим домом, Алеха? Я как будто на гриферском сервере вот сейчас играю, реально. И мой дом кто-то разнес. Ну ч ⁇ это, это не смешно? Верните, верните куски дома. В смысле, что с моим домом произошло? Он что, погорел? Ну, походу, да. Походу, он сгорел, блин. Дурацкий дом. Что за... Дурацкая лава, точнее, я блин. Че, у меня из ресурсов тоже ничего так и нету? Блин, минус дом, короче. Теперь у нас домик из земли будет, да? Из земли будет дом. Так, еще и с бомжатскими инструментами мы свалим. Сто гореть не будет, если земли. земля не горит. Короче, сваливаю... Короче, забираем этот сундук, сваливаем... Даже, даже не знаю, продолжится ли этот летсплей после этого или нет. Или это конец этого летсплея. Не знаю, разбираем этот домик, если честно. Вот разбираем этот домик, мы ну, серьезно. Даже не знаю, продолжать этот летсплей или нет. Или пускай новый летсплей делаем. Другой. Короче, в этот летсплей уходим из деревни. Наз... Ой, ролик. Называем... Уходим из деревни. Не знаю. Ну не, не, ну не, не конец выживания. Блин, я не хочу заканчивать это выживание. Ну прикольно ж было у нас. Не хочу заканчивать. Это ж теперь главная рубрика на нашем канале. Не главный, главный контент на моем канале это... Это Майнкрафт вообще. Как бы. а, это а, Теперь, кстати, я снимал всякие дерьмовые ролики. Теперь мы снимаем хороший контент. Так что а, подписывайтесь на канал. Ну, серьезно вообще а не снимаю, я вот выложил уже три ролика и из этих роликов мне ни одного подписчика не пришло алло подписывайтесь на канал в смысле я, я что снимаю зря что ли похоже на то что я зря снимаю ну вот реально че я зря что ли снимаю чтобы вы не подписывались я снимаю чтобы вы подписывались реально смотрите я вот тысячу подписчиков и больше не нужно серьезно Тысячу. Это наша цель. Это. Это наша мечта. Это наша. Это моя мечта. Давайте, это, короче, наша мечта. Давайте. Тысяча подписчиков. Это. Это почти у каждого ютубера есть тысяча. Тысяча. Это у одного второго есть. В Дискорде, конечно, у одного десятого есть. Потому что, во-первых, не у всех канал есть. А у во-вторых. Во-вторых, вообще, полно таких каналов, где, где подписчиков даже, ну, сотки даже нет. Полно. Полно, просто полно. Всякие ютуберы, которые забросили канал, дебилок. Ну, я знаю, у меня тоже сотки нет. Это по-нублански, но... Ребята, мы движемся к сотке. Мы движемся к тысяче. Вот, ребята, после этого ролика. Давайте тогда уже сегодня, раз у нас такое хорошее настроение, давайте добвидимся. 75 подписчиков. <звы> То есть, это наши мини-цели. Но ну, у нас есть мини-цели, ребят, если вы не знали. Угу. Да, это так. Подпишитесь на канал. Да. У нас есть мини-цели. И в этой мини-цели входят 100 подписчиков. И здесь вообще цели... Вообще цели. И одна цель это тысячу подписчиков до 2023 года. Если Да, да, до 2023 года. да давайте подписывайтесь на канал короче мы называем этот ролик уходим из деревни ищем новое приключение уходим из деревни С вами был я, Сэф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сколько лайков будет, столько, столько и завтра будет видео. Всем пока!